Вышла новость, что банки попросили Фас запретить рекламу привлекательности банкротства. Ассоциация банков России озабочена повышенной активностью различных фирм, освобождающих граждан от долгов. То есть и обратили внимание на то, что от граждан таится негативная сторона данной процедуры. Не кажется ли вам, что они предвзято относятся к рекламе банкротства? Даже тут освобождение, в кавычках, хотя это все реально, и от долгов действительно можно избавиться. И преподносит это все якобы с заботой о благополучии граждан, говоря, что вот, мол, от людей утаивается негативная сторона. Очень удобно. Никто не утаивает. Кроме того, этот вопрос о последствиях любой юрист ответит легко. Эти последствия окажутся тяжелыми только для минимального процента, к примеру, таких, как руководители и прочих первых лиц компании. Для большинства людей выгода банкротства в разы превышает негативные последствия. Также они хотят, чтобы... Создавались условия для полного информирования в доступной форме граждан об условиях процедуры освобождения от долгов, их возможных рисках и негативных последствий. Необходимое информирование уже входит в обязанность компании при рекламе услуг. Что-то нигде не видно, чтобы на пачке чипсов или газировки было крупно написано «берегитесь злоупотребление этим товаром может привести к проблеме с желудками» или «вроде того». Такое пишется только на алкоголе и сигаретах. Что ж, они хотят поставить банкротство в один ряд с ними. Так АБКР указывает о недопустимости, обещая не прекратить финансовые обязательства граждан и использование тезисов и постулатов, вводящих в заблуждение о предлагаемых услугах. Опять попытка вывернуть все так, будто банкротство не избавляет от долгов как раз таки избавляет, для этого в первую очередь оно и создано, причем сегодня это уже отлаженный процесс подтвержденный тысячами решений. Кроме того, в рекламе они хотят, чтобы обязательно была указана цена на услуги, это своего рода попытка отпугнуть людей стоимостью затрат на процедуру банкротства. Что ж, переживают, что люди не смогут посчитать, что для них выгоднее? Тут нет сложных математических уравнений. В большинстве ситуаций калькулятора не требуется. Например, заплатить 100 тысяч рублей или 1 миллион банку. И что выгоднее? Я бы сказал, мы без проблем озвучиваем свою стоимость, понимая, что это в разы меньше, чем сумма долга. А для кого она невыгодна? сумма долга маленькая, тому можно сказать, она и не подходит. Также считают, что обязательно должно быть включение а, указания на то, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществам, полная информация о прочих негативных последствиях. Я не знаю, как нужно работать, чтобы не сказать человеку, что да, при банкротстве излишки имущества будут проданы на торгах. Все, все говорят об этом, за исключением разве что каких-то мошенников. Другое дело, что все не так страшно, как они пытаются представить. Единственное, жилье никто отбирать не может. Личные вещи тоже. Глупо думать, что вот стану банкротом, и останусь голой в пустом поле и в носках. Даже домашнюю технику никто не трогает обычно, потому что ее еще и нужно продать на торгах. А это бывает затруднительно. И опять в десятый раз речь при последствия. Никакого клейма человеку не ставят. Это заблуждение. И кредиты потом дают спокойно. Это доказано уже кучей наших клиентов. Поэтому, уважаемые банки, вы хоть и теряете деньги того, что мы списываем долги вашим клиентам, но не надо вводить всех в заблуждение. На этом все. Не бойтесь банкротства.